87 Нужна поддержка это точно чай 8 подкрепление уже выехала So I don't know Помочь. Применяю 1059. Без нам нужна помощь. Высылайте все свободные экипажи. Повторяю, все свободные экипажи. 4, Чарли 8. Есть свободная машина. Направляю к вам. Надо притормозить. Надеюсь, он перестанет пиховать. Так, да, ребята, перекрывайте дорогу. Он не идет. Ответ отрицательный. Чарли 8. Ждите прибытие координатора. Он следует в ваш квадрат. Скоро выйдет на связь. Объект потерял, за Okay. Битый, я один. Есть кто-нибудь рядом? Держитесь. Подкрепление будет через несколько минут. Видели в последний раз, он ехал на запад. Мимо Хиглифилд. Принято решение оцепить район. Уточните. как.